Матч стартует, дорогие друзья. С вами Александр Найсмирнов. Еще раз представлюсь и приятного вам просмотра, дорогие зрители. Свитбанс, они же команда девочек против Фасткап Микса, они же команда мальчиков и чтоб кто не думал это реально 5 девочек и 5 мальчиков и Энтрифрак отдает коллектив пацанов Фарт двенадцатый забирает айкенд шут зоны или он тем не менее дают разменчики и 4 в 2. девчонки остаются благодаря Минусу от Александра из Феникс. Далее здесь Леон немножко не добивает соперника. И соперник в результате просто текай с села, как говорится. Иначе будут проблемы. Неважно, и Кейс остаются вдвоем. Ну, тут, конечно, ситуация сложная, потому что 14 хп. У Неважно, есть Дигл. И я мало как бы верю в то, что помимо дигла у него еще и есть армор. Скорее всего, Дигл был куплен, они а дропнут. Ну, а, собственно, Кейс пытается сейчас... Э, Киз, наверное, правильнее, конечно, прочитать, но пытается, короче, сейчас отыграть мидл, но понял, что там как бы ловить нечего, и теперь вдвоем ребята отправляются на точку А, э, пытать удачу и надежду получится. Тут, конечно, вопрос очень серьезный. Леон... Леон, минус кис, и неважно последний, пытается открыться с ковров, ну и здесь минус от зоны. 1-0, дамы и господа, в пользу коллектива девочек. Девчата забирают себе победу в пистолетке, плюс экономика, плюс все, что только можно. Давайте знакомиться с составами. Фасткап микс, это фарт 12, фейри, неважно, кис и бинокль в деле. Команда Sweet свитбанс, это Леон, зоны, айс феникс, булочка и айкент, Шут. Ну и, конечно же, я имена девчонок уже произнес, но на всякий случай еще раз. Две Александры, это Айс Феникс и Булочка, Диана Леон э, с зоны Регина и Зина, э, I can't shoot. А, что, кстати, очень было интересно, мне вот так забавненько как-то, Саша, когда мне <сас> указывала имена девчат, всех как бы указала, ну, то есть Александра, Александра, Типа, а, а, а Зина как уменьшительная ласкательная, да? То есть, ну, как, как бы вот еще не Зиночка. То есть не, не было сказано Зинаида. Ну, это просто такое. маленькая маленькая забавненький... Э, маленький забавный нюанс, который я э, приметил. Тем временем, экономический раунд от команды Fast Cup Mix ожидаемо достаточно не выглядит уверенным. Кейс 36 хп. Пытается здесь что-то где-то распрыгать. Скребет ножом, чтобы его сразу нашли и сразу убили. Но, но, две соперницы, булочка и зоны, Александра и Регина, если быть точным Контроль бомбы, кстати говоря, осуществлен, собственно говоря, непонятно коим образом, где вообще сейчас бомба, пока я так где-то под точкой А все окей в таком случае все понятно но кейс будет открываться с позиции через коннектор и здесь конечно находится рядом зона зоной она конечно же попытается наверняка оформить прием но тайминги могут сыграть очень и очень злую шутку но вот здесь сейчас происходит визуальный контакт соня должна открываться в тыл врага и вместе с булочкой под перекрестный огонь. Забирают они Киза. В общем, это второй раунд. Ну, ожидаемо второй раунд, потому что все-таки экономически у парней, парням. Скорее всего, в такой ситуации, конечно, было бы и не выиграть. Но попытаются, поп -поп попытаются, почему бы нет. Играл с Зеной Фасткап, пишет у нас ре ре, -ре -кве, кве кве И как она, скажи нам всем, как она, опасная ли эта девушка? И действительно ли она королева воинов? Способна ли она сейчас наматывать своих соперников на свой жесткий э, девичий кулак. Вот так давайте <laughs> скажу. Снова раунд с пистолетами, и непонятно откуда появляется девайс у фарта. Ну, в плане непонятно откуда, то есть, я не знаю, зачем он был приобретен. Ну ладно. То есть, э, если вы покупаете один девайс, должна быть какая-то очень и очень э, серьезная, так скажем, э, задумка. Игры как раз таки от этого девайса, но нет, фарт просто находился на бэка враг, бесславно, к сожалению, там погибает, как и все его тиммейты, не сделав ни единого минуса. И вот сейчас, казалось бы, полноценный девайс на раунд, но он будет у всех, кроме фарта. Ну, в общем-то, конечно, отсутствие одного девайса не сильно на чем то может сказаться, но... <coughs> Простите, дорогие друзья, но может, это уже и так важно. Хороший оппонент, и здесь пишут жесткое, наказывает всех. Замечательно. Ну, посмотрим, посмотрим. Значит, у команды Fast Cup Mix могут быть сложности. Как минимум в четвертом раунде девчонки уже обеспечивают небольшие проблемки оппонентам, забирая entry энтрифраг. И Фарт 12 уже отправился болеть за своих соперников, вместо того, чтобы помочь им. Куда-либо выйти. Розыгрыш точки А от фасткап микса. Но девчули, по-моему, на 100% готовы к этому приему. Минус от Александры Айсфеникс. И также минус от Регины Зоны. Ну, в общем, 2 в 5. Пока что что-то ребята себя в атаке найти не могут. Я, конечно, понимаю, что это пока только начало. Ну и вот, видите, Александру наказывают за агрессивную чересчур аркаду в... Ковры на точке А. И пока Киза ждет, видимо, действия от бинокля. Бинокль пока у нас сидит в яме, даже с биноклем в руках не удается попасть и убить соперницу. Но здесь спрей-даун от Соне, к сожалению, без фатального демейджа. 5 хп остается у Киза, и, конечно, позиция 1 в 2 очень, очень и очень такая себе. Не сказать, что неиграбельная... Вот если бы сейчас был бы минус, например, по э, Диане, то в таком случае можно было бы еще понадеяться на то, что там типа один на один можно будет попробовать перекатать э, Регину. Однако у Регины, в общем-то... Позиция и, и время на Регину работает. Поэтому, скорее всего, конечно, зона побеждала бы в данной ситуации. Ну, 4-0. В общем, девчонки забрали важный раунд, оставив соперника без экономики. Неважно. Делает энтрифраг с Дигла по э, Регине. Ну а далее размен от Зины. И это, дамы и господа, 4-4. в -4. Давление на точку Б. Но здесь булочка должна справляться. Ух ты, какие жесткие хедшоты раздает булочка. Практически в пикселе, практически одной пулей. Леон еще минус по кизу, бинокль пытается выжить и составить конкуренцию булочки, но тут у булочки немного не залетает. Подтягивается напарница по команде, вдвоем-то должны уж зажимать, но справляется и одна булочка, по сути. Фарт-12 на точке А такой ходит, там просто перекати поле катается по этому пустому сайду, и, конечно, выход, который должен был быть на точку Б, к несчастью, не получился абсолютно вообще никак, теперь... С 54 хеллс-поинтами фарт остается один против трех оппоненток, которых, ну, будет проблематично забирать. Опять-таки, учитывая, что они сейчас находятся э, на позициях, чего нет у фарта. Ну, вот видите, да, то есть Александра. Я, вы все должны прекрасно знать, наверное, если кто-то не знает, то введу вас в курс дела. Часто очень играл с Александрой, часто она попадала против меня. Я, ей-богу, никогда так не сгорал, когда играл в Counter-Strike. То, что вешает Александра, у меня никогда вообще в голове не укладывается. Просто это... Ну, так не, так не играют. Нет, просто так не играют. Саня, чатик, вечер добрый, я тут мимо проходил, лайкосик, девчонки, тащите, Витя, приветствую. Ну, проходите в таком случае, не задерживайтесь, если у вас какие-то э, дела наметились. Тем временем, пять автоматов Калашникова против одного Калаша и четырех эмок, и достаточно ужасный счет для... Фасткап микса, но занятие мида. Наконец-то раунд через мидл. Это тот самый раунд, который, в общем-то, уже давным-давно просится в исполнении парней. Что-то парни действительно как-то, ну, прям не, не, неохотно играют. Очень слабо и медленно занимают какие-либо агрессивные позиции, кроме только на точке А. Как-то они хотя бы пытались еще сыграть в агрессию. Ну, вы видите, что делает Саша? Дабл кил. Уничтожает и первого, и второго. Все с бешеной дальней дистанции. И ну ой ой ой ой у ребят совсем не клеются никакие раунды, даже с занятием меда, все-таки оформляют ретейк, девчонки из команды Sweet Buns. Привет из Чимбая, пишет Султанбек, Султанбек, приветствую вас, просветите, пожалуйста, мои не очень высокие знания географии. Расскажите, где находится Чимбай И это город Или что это Просто я впервые это слышу Но нужно, нужно обязательно запомнить Раз уж у меня есть оттуда зрители Леон. Снайперская винтовка появляется у Дианы. Диана, правда, уже потеряла где-то 67% своего лайфбара. Видимо, не совсем удачно открылась на мидл. Ну, я просто другого даже представить не могу, где можно было еще за 20 секунд от начала раунда потерять практически весь лайфбар. Ну, и здесь просто раунд Регины. Регина открывается на мидл, делает два минуса. Далее Александр вместе с Дианой подхватывает эстафетную палочку. И булочку убивают неожиданно на точке Б. Фарт-12 взобрался в спины своих соперниц Ай-яй-яй, как это непорядочно Нападать на девушек со спины Вообще на девушек нельзя нападать, тем более за спины И еще и удается сделать Минус по Зине Айс, Феникс, Александра против Фарт-12. И вот тут как раз девушка нападает в ответ в спину. Ну, такой раунд, типа, где все друг друга со спины пинали ногами. И в итоге девчонки, наверное, выиграли, потому что все-таки на ногах есть каблуки. Каблуками, вероятнее всего, больнее получать. Салам из Деу. Деу Некси. Деу, ну, я, насколько помню, Сирикбол из Казахстана. Поэтому уже точно могу знать, собственно говоря, что Део — это, видимо, город, находящийся в Казахстане. Фасткап-микс-боты. Ну, я согласен, у ребят, игра не, не просто как-то не заладилась, она, ну, 7-0. Ну, 7-0 — это, конечно, тотальная доминация, и прям парни не радуют сегодня своим Counter-Strike, но справедливости ради компенсирует все это красивыми моментами, девчули. Хотя вот, наконец-то, Киз просыпается и все-таки начинает какие-то хотя бы внятные минуса давать. Остается последняя выжившая из команды Sweet Buns Зинаида, она же зен-королева воинов, она же I шут и она же просто крутая убийца оппонентов. И в чатике за нее много кто болеет, но не понимает откуда ждать соперника. Нет понимает. А, она все понимает, боже мой, какая понимающая женщина. А, в общем, куча, куча, куча моментов сейчас могла бы произойти интересных, но, к сожалению, все было сведено к размену, и поэтому 7-1. Парни проснулись и, проиграв 7 матчпоинтов, наконец-то взяли хотя бы один. У меня знакомый Сережа, его в Казахстане Серикбай называли, ух, ничего себе. Саламчик, пацаны, Стасик, приветствую. Сколько будет карт? Одна. К сожалению, сегодня только одна карта. Она же последняя карта, которую я комментирую в этом году. До 4 января, увы, трансляции по Counter-Strike больше не будет. Ну, разве что-то, кстати, анонс завтра в 18.00. Я на паблике у э, ребят из команды Time Factor играю сам. Можете приходить. Будут, возможно, какие-то конкурсы. Это не точно. Но, но, короче, приходить. Тем временем, 4 в 4. Атака пытается все таки разыграть в очередной раз, видимо, точку А. Ну, хотя как-то, опять же, позиции интересные. Неважно, до сих пор еще с респауна не вышел. Это при учете того, что уже почти минута раунда прошла. Киз находит булочку. Хитрая Александра. не смогла спрятаться так, чтобы не оказаться обнаруженной. Но, в принципе, действительно, позиция весьма-весьма читаемая. Уволен Киз с моментальным хедшотом в исполнении Леон. 3 в три. И что дальше? И дальше выход все-таки на точку А. Ну, видимо, излюбленная позиция для выхода у команды Mix. Здесь I can't shoot не попадает по соперникам. Леон вместе с Александрой остаются вдвоем. Александра... Ну, то есть, собственно, Александра и Диана остаются вдвоем. Дабл Даблкил от Александра. Бинокль в деле где-то потерялся. Откуда все эти игроки из пабликов? Девушки, да. Парни из FastCup'а. Ну, девушки жесткие, они не только на пабликах играют, эти девушки и на фасткапе тоже катают. Ну и по таймеру банально выигрывается этот раунд. Бинокль просто даже не попытался кого-то убить. Очень, видимо, добрый человек. 8-1. Привет из, из Узбекистана, Хамидула. Приветствую. Приветствую и передаю также большой привет Всему Узбекистану. «Ставлю на девочек», — пишет Ререре. Ну, я бы, в принципе, наверное, согласился, потому что 8-1, но сильная сторона. Посмотрим, как девчонки продемонстрируют себя в атаке. Вот тут будет уже куда интересней, Потому что, ну, обороняться-то, понятно, можно и по дефолту, даже если ты девочка. А вот в атаке нужно что-то всегда придумывать. И вот тут интересно, что девчули понапридумывают. Но, во всяком случае, с, обор с обороной точки А проблем прям как таковых, явно выраженных, лично я не вижу здесь. Ну, в очередном раунде снова с перевесом. Ну, типа, можно сказать, без проблем. Здесь у Александры не залетает по кизу. И получаем размен. Но, правда, размен очень быстро приводит к ситуации 1 в 2, где неважно. Остается без девайса. И в попытке повесить ваншот в свою соперницу ловит ответный выстрел от соперницы. Причем, который, кстати, действительно является а, ваншотом. 9-1. В пользу коллектива Sweet Buns. И эти самые булочки. Сладенькие булочки просто э, уничтожают. аннигилируют парней с фасткапа. Когда будет Лан-турнир Узбекистана? Вы не знаете. Говорил уже миллиард раз. Султанбек, по всей видимости, вы не присутствовали ни на одной из этих трансляций. Он будет в феврале. И то не точно. То есть через два. Ну, через там полтора где-то месяца. Планировался, во всяком случае А дальше будет все зависеть от обстановки Как вы знаете, коронавирус, ограничения и так далее Все сложно 4 в 4 Временная равная позиция Но, опять же, она равная постольку поскольку У девчонок есть девайсы, у парней девайсов нет ну, кроме Калаша у Киза. Киз, в общем-то, кстати, являлся до поры до времени фраг-лидером в своей команде, но его уже, как вы видите, потеснил фарт. Вот, кстати, статистика на ваших экранах. Девочки 11, 11, 11 на 4, на 5 и на 6, соответственно, статистика. Ну, и, в общем-то, все девчонки играют в плюс, кроме Булочки. Булочка пока что не может отыграть в плюс, но играет в ноль. Самое главное, не в минус. Тем временем, почему-то вдруг на точке Б установлена бомба, а Свитбанс, ну, просто решили отдать по всей видимости, эту позицию. И здрасте, говорит Сона одному из своих соперников. Практически здравствуйте другому, но нет. Ну что, Александра? Клатч. Один в два. Нет, к сожалению, не удается. Парни берут второй раунд. Ура. Наверное, можно поздравить, да? Ку-ку, Кнайф, а это Турик или шоу-матч? Куражик приветствую. Ну, можно, в общем-то, в принципе, из названия понять, но на всякий случай продублирую. Это шоу-матч. Привет, Александр, приятно тебя слышать, как у тебя дела? Абубапр, ой, Абубапр, простите, пожалуйста, Абубакр, Осидик. я не знаю, что из этого имя и что из этого фамилия, простите, пожалуйста, поэтому просто отвечу вам как э, человеку, собственно, у меня дела замечательно, надеюсь, и у вас тоже, как ваши дела? Далее, Киз забирает булочку, но это разменный минус, потому что перед этим уже был убит. Неважно, и, собственно, занятие Меда как бы произошло, но на полупассиве, потому что девчонки из коннектора пытаются откуривать, как бы откуривать. Неправильно немножко звучит. Выкуривать соперников с Меда. Бинокль, отличнейший хедшот в Александру. Три в два. Далее отличнейший хедшот от Леон в голову бинокля. Перестрелка на дальней дистанции Киза и, и окон, а, о, между прочим, Киза. Киз остается последним. Такая себе а, флешечка прилетела. На пиво прилетает донат от Максима. Боюсь сказать, не знаю, куда поставить. Вот почему-то опять вот. Где оно? дык дык дык. Почему не выскакивает поганое это уведомление на экране? Звук произошел, а уведомление не вылезло. Ох. Ой-ой-ой, дамы и господа. Ой-ой-ой. Ну, в любом случае, большое спасибо Максиму. Вот Федас или Федос? Как правильно? Наверное, все-таки Федас. А может, может, Федос? Максим, не затруднись, пожалуйста. Напишите, как правильно. На пиво, в общем, донат. 50 рублей. Огромное-огромное спасибо. Минус от I can't shoot и ожидаемо с таким лоу. ХП, естественно, не становится потенциально опасным для своих соперников. Очень интересно, как парни проигрывают. Парни проигрывают, это про просто забив между девчонками и мальчишками. Ну, если можно назвать это забивом, я бы сказал, это избиение мальчишек девчонками. Это знаете, как если бы старшеклассницы, такие класса с 11-го, пришли... Первоклашек мутузить просто. Вот приблизительно то же самое сейчас происходит. А, Леон, дабл килл. Кстати, скилл группы у девчонок выше немного, чем у парней. А, суммарно там что-то 900, типа 950 на 870 где-то так. Где 950, это скилл группа девчонок. Фейри, последний. Что-то подозрительно как-то, да? Не сходится все а, у парней. Ничего. А можно, Максим, вы э, напишите большой, ну, то есть, за главной буквой, какую-то гласную, на которую будет ударение, чтобы я понял. Ну, просто вы написали снова: типа Федос или Федас? Я, я не знаю, там же непонятно, куда ударение. Привет, брат, Эксон. Здравствуйте. 11 2 и снова раунд на точку А. Вот у меня вопрос: почему Fast Cup Mix так сильно любят точку А? Ну, по-моему, слишком сильно любит точку А на самом деле Ребят, неоправданно, раунды у них на ней не заходят Александра из-под балкона, если я не ошибся Сделала даблкил, бинокль Очень и очень жестко наказал соперницу за ранее упомянутый даблкил Но Зина... Зина никого не пропустит в точку И очередной минус от команды девочек Кис и Фарт заходят на точку Б Нет, не заходят на точку Б Кис на точке А Понимаю, все понимаю Минус от зоны. Погибает Фарт и Киз остается 1 в 4. Киз, кстати, самый, наверное, живучий игрок команды Fast Cup Mix. Он реже всех появляется глобально на... Ой. <смех> На донат пончик Спасибо большое, опять не вылезает уведомление Поганое это, поганое уведомление Никогда не вылезает Зоны, собственно говоря Региночка, спасибо вам большое, 100 рублей Принял, обязательно куплю пончик Киза убивает, кстати Только что упомянутая мной Регина И счет становится 12-2, дорогие друзья Ну что ж, я в принципе, наверное, мог бы... Э -э Наверное, мог бы сразу уже подвести итог, да, что команда Sweet Buns Отыграли первую половину, ну, на максимум, на максимум А как играть на турнире? Uh, товарищ Asfi1 uh, Ну как, надо найти турнир и зарегистрироваться на нем Все же очень просто Прочти сообщение, пожалуйста, сафончик сейчас почитаю I can't shoot! Хедшот по фэйре, разменный за э, погибшую Диану. Ну, в общем-то, опять под точкой А все время трется киз, да. И его э, сокомандники, так скажем, направляются на мидл, чтобы, видимо, разыграть сплит-пуш яма плюс коннектор. Ну, здесь есть все-таки минус по булочке. Надо бороться, конечно, за третий. Но как бороться, если просто аркада в яму и минус 2? Теперь кто будет сплитовать на точку? Ну, уже сплитовать-то некому. Остается только лишь, неважно, 100 хп... И типа... и типа три соперницы. Причем тоже вооруженные. Ну и Дефьюз Киты, естественно, тоже имеются. Хотя Дефьюз Киты — это дело такое. Вы еще попробуйте, зайдите куда-то и поставьте э, бомбу. А где найти сайт? Так ВК. Так зачем что-то искать? Э, достаточно много тематических групп проводят различные какие-то турниры... Э, на серверах фасткапа Но сами эти турниры находятся в группах ВКонтакте В общем-то все очень и очень просто на самом деле Так, сообщение Сань, здорово, видел постик от Клан Геймер Я офигел немного, завтра, кстати, турик от ФК будем играть Сафончик, нет, приветствую тебя Во-первых, не видел пост Uh, так, чуть-чуть, чуть-чуть попозже. Сейчас смотрим пистолетный раунд. Свидбанц в атаке. Разыгрывают быстрый выход в зигзаг. И этот быстрый выход получается не совсем аккуратным. Ой, три минуса от парней. Парни, неужто включится сейчас? Неважно, забегает в спину. Погибает в перестрелке с Леон. А Александра тем временем под покровом дымов готовится сдерживать любого пришедшего на ретейк соперника. При этом, кстати, соперников трое, а Александра одна. Ну и здесь простым хедшотом заканчивается приблизительно все. 13-3 и нет экономики у девчоночек. Конец трансляции. Пока всем девчонки молодцы. Ну, пока еще не конец. Пока еще живем, как говорится, и продолжаем наблюдать. Привет, брат, когда узбекский чемпионат уже говорил Перематывайте назад, товарищ РКТВ. ТВ Приветствую вас а, Да, вот, кстати, написали в феврале Правильно, кстати, будет Федас На А все-таки ударение Спасибо большое, еврей Кстати, да, и тебе тоже привет Ну, я лайк поставил, пойду в колду поиграю Удачи тебе в колде а, ну а у нас с диглами девчонки вываливаются непонятно куда пока что частично на точку А, но позиция Зинаида меня немножечко смутила. А, девушка должна, видимо, отвлекать на себя внимание соперников. И тут, конечно, вопрос, а будет ли время для того, чтобы отвлекать внимание? Потому что все, елки-палки, пацаны погибли только что. Как бы все, ГГшечка. ГГшечка, блин, просто экономический раунд с пистолетами Свидбанс выигрывают у своих оппонентов, даже невзирая на наличие девайсов. Пусть там были не прямо у всех эмки, как говорится, да, кто-то там э, с МПХами играл и так далее. Но, елки палки это вообще-то были все таки какие-никакие девайсы. И такое парни, ну, просто не имели никакого права отдавать. Девчонки, конечно, молодцы, воспользовались слабиной парней, но... Тут скорее, конечно, вопрос к парням. Почему такой раунд и отдается? Аркада на ковре от бинокля. И минус от Александра, Далее минус от I can't shoot. И проход на Б снова. Частичный проход на Б. Удачного стрима! Я пошел. У меня проверка после Нового года домой. Максим. А вы где? Так, euh, напил Женя каждые 100 группе. А, господи, это да, это я видел. Этот пост видел, конечно. Я же его даже к себе репостил. Все, я. Простите, Сафончик. Господин Сафончик, я что-то не, да... не доехал. <grammar> Про какой пост вы говорите? Все, этот пост видел, конечно. Очень интересный комментарий сейчас прилетел, озвучиваю чуть-чуть позже. Но здесь попытка ретейка. фейри разменивается, и Кис тоже погибает. 15-3. Что интересного, собственно говоря, в комментарии. После этого я бы удалил КС тем, кто в команде Микс играет. Написал реререк, век, век. Я наверное, тоже то же самое бы сказал, конечно. <laughs> Но лично я, если бы играл сейчас в команде Фасткап Микс и узнал бы, что... 15-3 мы проигрываем девчонкам, наверное, КС действительно удалил бы. Я бы понял, что это явно не мое. Потому что, ну, типа потому что. Хотя у меня был, я уже неоднократно говорил, матч 16-0, где я проиграл девушкам. Ну, типа там были профессиональные ксерж поэтому такие матчи, конечно же, проигрываются. Бывает такое. А, так что не всегда надо сразу удалять КС. Так минус от Айс Феникс и уже начинают выходить ребята из Fast Cup Микс. Минус по Ферри Кис с биноклем и Фардом втроем. Бомба само собой на точке Б Кис вообще стреляет. В товарища по команде Фард успевает попасть в голову Айкент Шут минус от бинокля и вот может зря начинают выходить то. Александра с одним минусом погибает, и теперь вся надежда только лишь на Диану. Только она способна спасти этот раунд и вообще выиграть, между прочим, матч для коллектива Sweet Банс, Кис и Бинокль. Нет дефьюз китов ни у кого, дам дамы и господа. Без разницы, без разницы, что будет происходить дальше. Леон, Диана справляется со своей задачей на 100%, убивает оппонента и... Второму оппоненту перестрелку проигрывает, видимо, для того, чтобы ему было не так обидно. Но это все-таки 16-3. Просто головокружительный, я бы сказал, 16-3. Такого матча я... Я очень давно не видел. Честно слово. А у вас нельзя найти команду... Э -э -э -э -э -э -э